Посмотрим, что там на кассете. А наша у него. Все, погнали. Группа захвата, всем приготовиться. Доктор Биркин, вы должны вернуть нам каноплю. Всего хорошего. Вы из России, сэр? Русские. Идут домой our... Это ваша конопля Наркотики ваши Мое. <звук> Народ, всем привет Мы продолжаем играть за Леончика Так э, Видосы по Резиденту не выходили Немного времени Потому что выходил мод на сталкера. На сталкера-шмалкера. Посмотрите, там ссылочка есть. Там, внизу. Короче, поехали. Поехали. Так, чего в следующем, в предыдущем, блять, видео мы нашли вот такую вот хуергу. О. Ха. Вот такую херню, короче. Я знаю, куда ее впихать. Там два, наверное, места где-то было, куда ее засовывать надо. Мы посмотрим. Мы посмотрим. Это, по-моему, было вон там внизу. И сам, внизу. Это там внизу. И сам, внизу. Ты заебал? О, Джейсон, спасибо, красавчик. Пошли вниз. Посмотрим, что там. Воткнем ее нахер. И что-нибудь откроем, может быть. И нашли вот такую вот залупу. Вот такую херню с кодом. Этот код я тоже знаю, куда вводить. Мы уже один ввели. Ничем хорошим это не закончилось. Топаем. Вообще. Чувак, ты ж по-другому лежал, по-моему, блядь, не так. Вот сюда надо воткнуть. Так, э -э -э мурфы. Ну Еще раз посмотрим, что тут у нас. А, все, я догнал вот сюда. Тыркаем вот сюда. Как ее, блядь, делать-то? О, ха-ха! <смех> Ништяк. Вот так оставляем и засовываем. Чпок Ништяк! Заебейся. Так, так, что тут у нас? Ага, вот одна дверь была закрыта Или она сейчас тоже закрыта Да, вот здесь дверь без электричества Хата поломойки О, нифига, хата поломойки Много компуктеров Так, мертвечины тут нет Вот еще Что такое? Баллон, ого, баллон, ништяк Заряжай баллон Ништяк, баллон, ящичек Сохраненочка Еще что-то не взяли Ножичек. Ножичек. Нахуй он нужен, этот ножичек. Выложил его. Не нужен. Не нужен. Так. И пойдем вторую посмотрим. Второе место, куда надо втыкать вот этот квадратик. Не помню я, где он. Не помню я, где он. Так. А кто помнит, подскажите. Я не помню. Пошли также назад. Здесь что у нас... Это тоже открылась дверца О, девочка back, О, в контактике посидим Почта Уэйна Ли Тебе случаем не попадалась Моя спиралька Там подставка с секретом Дай знать, если найдешь ее Это херня вообще. Не надо, не надо, не интересно. Тут что? Тут что? Ничего, ничего? Кто открыл морозилку? Кто открыл? Кто открыл? Кому жарко было, тот и открыл. Таких глупые вопросы ужасные. Блять. Так, тут что у нас? Порох еще. Ништяк, порох, это хорошо. Соединяем порох. Забираем его нафиг, дробовик заряжаем. Ништяком. Что тут больше нечего взять? Нечего взять. Не может быть. Так, вот это что за хуйня? О, вот сюда вот и надо пиздярить. Наполним сейчас ее. Хуйнарыло написано. О, нельзя, да? Нельзя. Так, пустой нельзя в тюдюрить туда. Так, понял. Пустой нельзя, но ну, воткнем другой какой-нибудь что-нибудь. Девочка не проснется. Тут ничего нету. Ничего нигде нету. Так. Так, ага, выше этажом можно подняться, да? Че тут делать-то выше этажом? Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ладно, пошли выше этажом. А, это P2, это P1. Ладно, нам на лестницу. Топаем, на лестницу. Что там куда идти? Надо вторую найти, не помню, где вторая. Вот прям хоть убей ее, вообще не помню. О, нет, я пошутил, не надо убивать никого. Сейчас. Ааа! Все, Ааа! уёбки. За... А -а -а, вот сюда надо втыкать. сюда надо втыкать а, нет, здесь мы ее взяли. Здесь мы взяли. О! Патроны, блядь, как я тогда-то пропустил их? Ладно. Так, ага. Куда сюда тогда? Вс, ага, я вспомнил. Я вспомнил где. Это там, где кухня была, короче, нам надо туда спуститься или зайти. Вроде бы, да? А, блять, не знаю я, нихуя. Так. А, вот здесь. Да, да, все правильно, все правильно, точно. Там еще одна есть, еще одно место есть, куда можно воткнуть ее. И там еще что-нибудь откроется заберем здесь нет не здесь кухня вон там топаем потихонечку чтоб не привлекать внимание блять я спалился привет мужик добрый добрый добрый день ну вот хоть один доброжелательный мужичок попался то Сюда и вот сюда в конец. Ага, ага, да. Так, тут написано move, move. Изучить. Так, вот он. Вот прям близко, но... О, <стр acontecer> ништяк. Бля, как просто, а. Вот все бы просто было в этой игре. Еще ништяк, что кракозабра большая исчезла Топала, которая О, вот это не надо было Вот ты не надо Да <плёк> отъебись, блять Хватай, хватай, что это такое Хватай, блять, куль ты стоишь Ага, набедренная сумочка, ништяк Наградили, блять Тут чё? Тут чё записка Уэйна Ли. Это ты Уэйн Ли? Боже милости, какая-то херня неинтересная опять. Все валим. мы. Ах... Мужик, прости, я не хотел. О, а че -а -а -а -а! банутся? Ту флигнуться? ё, нифига, они чё ждали, пока я открою, что сами открыть не могли. Так, так, открыли еще одну хуйню И пиздуем обратно Пиздуем, так, а куда мы пиздуем сейчас? Так, пиздуем мы сейчас туда Где э, нашли мы, короче, подставку Вот эту вот э, э, с, с, Короче, вот, вот эту хуйню Надо воткнуть Воткнуть вот этот код И что-то, сука, случится Что-то случится Бля, Леончик бы. Вот, блядь, еще быстрее. Он бы бегал бы маленько. Чуть-чуть бы шевелил бы булчатами своими. Хоть. Тоже мне полицейский вообще, блядь, в развалочку бежит. Так, сюда. Сюда. Так, здесь за... а, там запечатан. Там надо какой-то доступ, чтобы был. Ого, я знал, что ты тут, чувак. Я знал. Ты тот, который висел, да? Гори к хуям, собака. О! Еще одна шлюпка. Вот этот окончательно прям сгорел. Что там у нас? 160, нормально. Подожгм еще кого-нибудь, успеем, сможем. Так, вот здесь. Вот здесь надо кот вводить. Так, какой там был кот? Сейчас посмотрим. Ааа. -а -а. Хорошо Вот так Вот так Вот так вот Ахуительно. Заебись Заебись, блять, охуенно Ништяк Блять, опять эта хуйня Слышь ты, блять Хуйня лепестковая о, еще одна. Блять, беги! Еб твою мать! На, подавись, собака! Ч ты там живой, нет и... Уже нет. Ладно. Так, так. А, вот все. Вот здесь открылось. Открылось вот здесь. Мы сейчас туда колбочку зафигачим, наполним и будет ништяк ручной а режим хипааааать охуеть ну ой бля так не надо было да делать. так блять не надо было делать ну ка назад не пойму ни хуя что им надо это от меня не пойму ни хуя. А, все, я догнал. Вот эти два меняем, вот эти два меняем, да? И, и вот эту наполняем. Ё-моё! <плёк> <плёк> да вы вообще вы для каких-то детей, блядь, делаете загадки? Реально для детей? Игра 18 плюс, ёб твою мать, это, блядь, просто. <плёк> Загадка века. Картридж с раствором взяли, заебись. Все, сейчас мы, э, сейчас мы кактусов всех этих отравим, отравим, значит. И все. И там тип вон тот освободится, мы заберем ключик у него. Так. Хуяк нахуй. О, что такое? Температура раствора в недопустимых пределах. Пиздец. Понял. Та а, все, все, я догнал. Сейчас надо охладить теперь эту приблуду. Так, это по лестнице, да? А, блять. Да, это по лестнице. Топаем по лестнице туда. Да ты заебал ты всех уже, ты заебал, Натуре. Не, не вставай уже, надоел. А -а, -а, -а! А, -а, -а, а а Во! Отжарил я его, блядь! Отжарил! Так, лестница вот здесь вроде бы, блядь. Так, по лестнице вниз. Охлаждаем препараты. Я так сл слышу, слышу здесь еще одна Кактусаногий. <свес> ноги. Эй, ты красавчик, блядь. Не, не, не, не, не. Все, ёбнулся Еб в смысле. Минус нахуй. Так, сюда, сюда, сюда. Бежим в, про в прохладительную комнату. Где лабораторные крысы э, прохлаждались, короче. Вот сюда и вот, по-моему, вот сюда. Да, вот сюда. Все правильно. Все правильно. Девочка, привет. Не вставай. Ну его нахуй. Так, сюда, сюда, туда, сюда. Тут никого же не было, да? Все, ништяк, все охуенно. И тюбик втыкаем. Втыкаем сюда тюбик. Вот этот. Хуяк. Ой, а, ништяк, ништяк. Идет прохлаждение. Дезер, робот, блять. Ё-моё, да давай быстрее, ты такой медленный робот. О. ништяк. Давай, давай, давай, давай, давай. Во, бутылочка. Блядь, с гербицидом. Охлаждение завершено, ништяк. Так, так, так. Сейчас, сейчас. Это накаляет, девочка. Я... Не хуй тут храпеть. Ладно. Лежачих так не не бьют по идее, да? Мне похуй, она опасная, бацильная, сифозная. Трипированная. Так, куда идем? Идем, идем. Обратно на лестницу. Пиздуем на лестницу. Кактуса я там сжег, нет? Не помню. Нахуй огнемет где? Вот он лежит. Не вставай, блядь, козлина. Так сюда и вот сюда и вот блядь, и вот сюда, Леончик, а где твоя подружка-то вот эта блядь? она в поезде осталась это? Ада Вонг, Ада Чонг, ёбта Чарличан. Из левого уха у меня торчит здоровенный хуй Мадонны, а епошка Тоби как ее там торчит из правого. Ладно, все, молчу нахуй. Так сюда, все, втыкаем. Сейчас-то нормально уже, я надеюсь хуй нарыва опять да ну нахуй а нет все ништяк ой блять чувак я тебя не так спасти хотел прости так всё. так там так кактусы по моему встали да кактус ни один из вас полностью не сгорел б твою мать! Забираем! Тут еще один пиздныш. О! А -а -а -а! Нахуя пивстал? Пиздец, нахуй я его вот только потратил на него огонек. Так. Электронный чип, заебись. За щепу! О, блядь! Пиздец, нахуй иди! За ЗАШИБУМ! Я бешком дойду, блядь! Не бойтесь в бешком. рот нахуй, иди, я тебе сказал, блядь! Я сказал! он прыгает! За ЗАШИБУМ! Блядь, вы видели, он прыгал? Куда? Куда? Чего? Куда? Куда куда бежать? Блядь, он какого хуя он тут делает, мужик? Отъебись. Так, вот здесь что, Вот здесь у нас можно Senior теперь, да? For... Блять, надо соединить. Надо соединить вот эту хуйню с этой. Computer. И теперь почта Брайана Картайта. Картайт, блять. <смех> Когда это гнездо превратилось в гнездо шпионов? Три в прошлом месяце и четыре в этом. Ну и похуй как-то. За нами гонятся вообще, блять. Хуйня, короче, ненужная. Блять, сваливаем. Сваливаем. Давай, давай, давай. Вроде сюда, да? Сюда же бежим. Блять, как этот картайт выглядит? Вот так что ли? Да, да, да, все, все правильно. Надо еще сейчас браслетик, ручку приложить. Одну ручку приложить и все, и, и откроется третий проход. И там будет вирус. Вирус, вирус. Взял бы трупа, блядь, трухуячил бы ему руку. Вот тебе вирус. Больной ублюдок! А, это Г-вирус там, типа Т-вирус, да? Ну, кусочек от одноглазика можно было отрезать. Фу! О, так, тихо. Что такое? Видеокассета из лаборатории. Охуительно. Здесь что? Граната, граната, натуре. Блядь, тема. Граната, граната, так, вот сюда можно воткнуть. Так, что там? Ос, с с с с ос, ос, с с с ос, ос, ос, оп Вуяк вставляем. Свет включился. Заебись. Заебись. Когда свет включается, то вообще заебись в этой игре. Так, о, а вот и видик. Видик и кассета. Посмотрим, что там на кассете.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 Нормальный кинчик такой. Так, а здесь что у нас на конпуктере? Почта Уильяма Биргена. Амбрелла приняла решение остановить все исследования Дживируса. Слышал хорошие новости. Дживирус почти готов. Вы подозреваетесь о нарушении контракта с Амбреллой. Стало известно, что вы присвоили вирус себе. Всякая хуйня. По телеку, как обычно, говнище крутят. Ю тренды Ютуба включил, блядь, это там. Пиздец. Так, еще синяя травка. Так, здесь. Тоже что-то. Не все собрал. О! О, так это вот эту хуистику можно выбросить. Ненужная. Вот это тоже кассета тоже не нужная. И вот это говнище тоже нужное, за... Блять, выкини. Выкини нахуй. А! -а, -а! Блять, Леончика зафаршмачили. Третий раз за игру, блядь. фаршмак. Непорядочный человек, блядь. Мразота законченная. Охуительно. Блять, прям такое место, пиздец. Как будто тут война будет, нахуй. Ладно, идем дальше. Идем, давай дальше. О, там еще внизу что-то есть. Коммуникации, нахуй. Открывай, открывай, блядь. Не, нехуй мозги ебать. О, кусочки биркина. ⁇ ёпта. Нихуя, ну и рожа, я ебал. Блядь, ну это пиздец, конечно, вообще. Компуктер. Дневник исследования. А нахуй не хочу я это читать, блять. У меня и так без за... этих записок все заебись. Там ни кодов, ничего такого нету. Uh -huh. Ть, эх, не так уж и сложно. Нормально. Ада ее зовут, точно. Внимание, обнаружено. Несанкционированное изъятие вируса уровня 4. Переход в режим блокировки. После завершения блокировки запустится программа самоуничтожения. Заебись, самоуничтожение, охуительно, блять, резидент без самоуничтожения, это просто нихуя не резидент, нахуй Это просто кусочек какашечки О, вот еще Заебись, травушка, охуительно Синюю травку мы выложим, нахуй она не нужна А, этот даже не появился в инвентаре колбочка, которую он нашел. Она даже места не занимает. Это ништяк. Вот эту травку мы заберем, вот эту тоже заберем. Что-то еще есть. ведь места много, можно, в принципе, траву таскать с собой. Да нахуй ты изучаешь ее, заебал. Че ее изучать? Ее курить надо, ты что, не знаешь? А, Леончик любит травочку. Любит дуть травушку. Так, тут ну что, народ? Наверное, мы будем заканчивать. Спасибо, что смотрели. Любители сталкера могут по ссылке в описании скачать новый мод, э, крутой моддэйшен, прям моднявый моддэйшен. Он еще не моднявый, но скоро будет ходовой мод. Не знаю. Все ссылки там внизу. Всем спасибо, народ, что смотрели. Подписывайтесь на канал, что-нибудь ставьте, что-нибудь пишите. Вы можете в личку хуячить. Ебашьте, блять колокольчики там хуйню всякую делайте. Всем спасибо. Всем пока.